Привет, с вами Анастасия Кравченко и ты смотришь программу Miss Extreme 2019. Новый сезон». В прошлом выпуске мы познакомили вас с «Соленой Кривозуб». но ну а сегодня вас ждет очередной сюжет, но уже с очередного отборочного тура, который прошел в городе «Глубокое».